Да, добрый день, уважаемые коллеги. Рада всех приветствовать. Обучение будет достаточно полезным, эффективным. Значит, первый час будет посвящен изучению нормативно-правовых основ организации заключения договоров в университете. Затем к нам подключится Мария Викторовна Туз, начальник отдела планирования учета закупок, который расскажет нам о системе планирования, о порядке планирования и о порядке обоснования начальной максимальной цены договоров. Начальник отдела размещения закупок Колупаева Ирина Владимировна уже будет подробно рассказывать именно о порядке подготовки технических заданий, о заключении самих договоров и о проведении конкурентных закупок.